Здрасте, мы приехали из города Альмейска за КАМАЗом, машина понравилась, ПЖД стоит, фен стоит, коврики хорошие дали, спасибо большое, очень хорошо приняли.